Бизнесу интересно создавать продукт, все к этому стремятся. Ну соответственно, во все времена руководитель направления, собственники отдела R&D приходили к такому простому выводу. Давайте соберем крутых мужиков и барышень и придумаем штуку, которая нужна всем. И вот собираются ученые или маркетологи, или классные специалисты, и год сидят в гараже. Год или два, может быть, не в гараже, а в офисе там, отдела разработок R&D. Придумывают, придумывают, и вот уже прошел третий год, они придумали невероятно классную штуковину. Она такая классная, что хочется просто вот кричать на весь рынок о том, чтобы ее скорее покупали. Выходит продавать, ее никто не покупает. Потому что за год-два-три команда разработки настолько удалилась от потребностей тяжелой аудитории, что делала этот продукт для себя. Этот подход называется product development в методике Стивена Бланка. Product development, когда мы разрабатываем продукт, исходя из изначальной гениальной идеи этого продукта. Вкладывали деньги, свои силы, свои годы жизни, делая то, что никому никогда не нужно, никогда не будет продано. Из этого многие компании лишились рынка. Как эту проблему решают? Есть такой деятель, красавец Стив Бланк. Седовласый старец, самый главный стартапер Кремниевой долины. Значит, он интересен тем, что предложил фундаментальный иной подход к созданию продуктов в бизнесе. Он сказал, ребята, давайте наоборот. Давайте сначала послушаем рынок, давайте спросим, что реально болит, а после этого будем это делать. И главная его идея заключается в том, что нельзя вложить ни копейки, ни цента в разработку продукта, пока вы не подтвердили, что ваша гениальная идея реально будет покупаться. И на самые простые примеры. Товарищ придумал сервис, который скидки агрегирует со всех магазинов. Он уже собрался программировать, ну, прочитал труды Стивена Бланка. И что он сделал? Значит, он э, развешивал в магазинах объявления о том, что вот при помощи такого-то сервиса можно узнать, где скидки лучше всего э, сейчас представлены. Он не писал ни строчки кода, он сам бегал по магазинам и в блокнотик выписывал себе скидки в этом магазине. Когда ему по телефону звонили, он голосом или смс-ками рассказывал, какие скидки сейчас лучше взять в каком месте. Он убедился, что эта штука нужна. Только он раньше думал, что она нужна бабушкам, а на выходе он переориентировался на роженец, на беременную женщину, которым нет времени ходить по магазинам, выискивать самые лучшие товары. Вот. Он переориентировался на них и сделал продукт, максимально на них заточенный, вкладывал деньги в разработку, уже когда точно понимал свою аудиторию и особенности потребностей. В результате он победил. Есть такое понятие в разработке продукта – это пивот. Так вот, в разработке стартапов, продуктов – это фундаментальная смена концепции. Мы шли в одну сторону. И вдруг поняли, что наша гениальная идея никому не нужна. И нужно найти в себе смелость полностью поменять подход, пока не слишком поздно, и двинуться в новую сторону, где есть новые возможности. Вот эта логика – это залог выживания, успеха на сегодняшнем рынке.